Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и вы на канале Вести Волкон, где мы рассказываем о традиции, наследии предков, вере и технологиях. И сегодня мы поговорим о проблеме внедрения технологий 5G и ответим на вопросы, какое участие принимают в этом властные структуры и какое участие в этом принимают наше общество на самом деле. Подписывайтесь на наш канал. В администрацию президента было направлено два запроса о внедрении технологии 5G. И вот что получили те, кто направлял эти два письма. По ссылочкам вы посмотрите на обращение и на ответы на эти письма. Я вам зачитаю сейчас ответ, который был получен за подписью А. Брагиной из администрации президента по поводу внедрения технологии 5G и, собственно говоря, связи. В течение полутора лет специалисты ФГБУ, научно-исследовательский институт, медицины труда имени академика Измирова проводили лабораторные и полевые уличные измерения уровней электромагнитных полей, создаваемых базовыми станциями мобильной связи всех стандартов. По результатам исследований Работы определено, что уровни электромагнитных излучений, создаваемые базовыми станциями мобильной связи, безопасны для здоровья человека. Заметьте, уважаемые друзья, это ответ администрации президента э, за подписью А. Брагиной. И мне было интересно, а что же вообще в этом исследовании было написано? Учитывая то, что мы 10 лет назад показывали мнение всех специалистов, которые занимаются радиобиологией, в том числе и Пальцева. Магнитное поле проникает глубоко в органы, в организм человека, в тело человека, наводит там соответствующие токи, токи и которые могут вызывать целый ряд нарушений функциональных возможных возможностей того или иного органа и а, рубцовый. Болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Поле действует на нервную, на сердечно-сосудистую, на нейроэндокринную систему, на иммунную систему. То есть действует на весь наш организм. Так что же в этом отчете было интересно сделано? Да, были измерены поля приборами селективными, которые определенную частоту берут, и приборами Широкополосными. Вывод однозначный, что уровни, создаваемые полей электромагнитных базовыми станциями ниже предельно допустимых, принятых у нас в стране 10 микроватт на сантиметр квадратный где-то они превышают. Тем более, что нужно, естественно, включать все базовые станции на полную мощность, что в реальных условиях практически невозможно. И, и что мы значит здесь читаем. Вывод в исследовательской работе: вот как он звучит. Общая оценка облучаемости селетипной территории, без анализа из амплитудно-частотного спектра, создаваемого электромагнитными облучениями, дает возможность сделать только приблизительные заключения о том, что в случае размещения антенн систем базовых станций на расстоянии, обеспечивающих соблюдение гигиенических регламентов, то есть ниже 10 микроватт, можно исключить или снизить риск для здоровья, только ставить эти станции на безопасном уровне и это приблизительная оценка в случае данного исследования которые проводили анализ рисков и то есть работа опубликованных американских за 20 лет извините 20 лет анализ американских работ вот в данном отчете вы этот отчет увидите по ссылочке пожалуйста было проанализировано 53 публикации, из которых 44 дали положительные а, заключения о вреде облучения и на животных, и на человек. Заметьте, это только последние 20 лет. А вспомните, в белой книге, которая у нас опубликованный, вы можете посмотреть анализ более 400 фундаментальных работ, говорящих о вреде за последние 50 лет. Какую работу вот мы провели и какую работу проводили в отчете. Наш подписчик задает вопрос. У них семья из двух человек, и они спрашивают, а сколько нужно защитных устройств? для квартиры, в которой они проживают. У них два смартфона, один роутер, телевизор, компьютер, а затем много разных устройств, в том числе холодильник, там, потом пылесос какой-то с Wi-Fi, и еще от соседей плюс шесть роутеров, уважаемые друзья, даже в семье из двух человек вам требуется нейтроник мг-15 для того чтобы нейтрализовать все воздействия которые идут от соседей и включая базовые станции на каждое устройство нужно установить 5 жрс которые от свч излучений и на монитора компьютеров мг-04 м вот у вас тогда будет полностью закрыто воздействие на 90% снизится воздействие от электромагнитных полей. А чтобы у вас еще и спокойнее было от эмоций, вы ставите антенночку 10 НЕ. Уважаемые друзья, так что мы в этом отчете видим, который сделали сотрудники Института медицины труда? Посмотрите по списочку, какой большой коллектив принимал участие в, этом, в этой работе. Первое, что до конца ничего не ясно, что измерителей практически очень мало, чтобы это можно было измерить в поле что Проблема остается. Ссылка есть на единственный документ, который регламентирует данное исследование по рискам для населения. Это то, что мы показывали в прошлый раз, подписанное господином Онищенко, где четко обозначено, что рост глиом головного мозга у детей. И вы это можете по ссылке посмотреть на этот данный документ, который указан и в данном отчете. И что э, на сегодняшний день требуются дополнительные исследования для того, чтобы определить безопасность и безопасные уровни. И никаких исключительных выводов, что все безопасно, как пишет Брагина, вообще в этом отчете нет. Посмотрите, пожалуйста, на те сюжеты и мнения Пальцева Юрия Петровича и Рубцовой. Нины Борисовны, которые мы еще 10 лет назад в нашем сюжете показывали, что они говорят об этом. И что говорит о Брагина, о том, что сегодня безопасно, на, по мнению отвечающего на вопросы населения и общества. Мы видим совершенно иную оценку. Научное сообщество говорит, что нужно исследовать и нужно вводить, понятно. Но здесь не учитываются сочетанные действия. Мы наблюдаем даже в отчете, что все на границе допустимых и рисков только от базовых станций. И включая третье, четвертое, пятое поколение. Но не учитываются смартфоны, которые, извините, в 10 раз вреднее, потому что вы их рядом носите и пользуетесь, не учитываются опять-таки аэроионы, статика не учитывается, а фундаментальная работа должна проводиться, учитывая все воздействия, которые оказываются на человека, и тогда вот таких ответов от администрации президента, я думаю, не будет, потому что это не ответ, это просто отписка, причем неизвестно какой специалист Брагин, на каких документах основывается, а Минцифры против того, чтобы как требует автор обращения в администрацию президента Бородин, что надо приостановить внедрение 5G до того момента, пока не исследуется. А ведь вспомним, все ученые говорят, первое, это безопасность должна быть обеспечена, а потом уже эффективность. Так вот, сегодня... Безопасности никакой нет. Вот я вам довел до сведения. Сегодняшнее положение в области 5G. Минцифра внедряет, безопасности нет. Ученые говорят, что ничего пока не исследовано. Поэтому будем бдительны. Будем писать дальше и требовать как раз ответа на наши вопросы. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вечезар и Вести Валкон. Делайте свои комментарии. До свидания, до новых встреч.